видное место. Да. Сама пани не выбирала. Она у нас художник. Понимает, какой пейзаж живописный. Известно, пан управляющий, что к нам едет новая учительница. Учительница? Так. Именем Жечи Посполитой Польской окружной суд в раздоле постановил. Земля крестьянина деревни Лентовниха мы Габрис, полученный его прадедом Нестором Габрис по сорвитутному процессу от августа 20-го дня года 1874, -го, по которой теперь проходит новая дорога из палац графини Пшежинской, на основании закона о комассации статьи 138 пункт 2 о признается, подлежащей отчуждению в пользу графини Пшежинской. И входит с этого момента в собственность графини Пшежинской. Прошу. Кто это выходит? Конец мне. Теперь, значит, я к пане на поклон идти должен. Свою же землю в аренду просить, а? Молчите. Ну, а я не хочу молчать. Не буду. Что ты задумал? Уйми свою гордыню. Не справиться ты в Испании. Что ты хочешь? Вьетнам дали взамен другую землю. Дали. А ты видел эту землю? На горе песок, а в еру блоту. Там хлеб уродится, когда рак свистнет. Покорись. Смотри у пани праву. Врёшь. Паня место себе отсудила, а не землю, земля моя. Она меня любит, а, а не паня. Не отдам! Хоч, хочешь горсть, а возьму. Постой! Хват! Несколько дней ты начинаешь свой путь, сестра моя. Мы, наверное, уже не увидимся до отъезда. Да, я должна готовиться в дорогу. Что-то ждет меня впереди. Дитя мое, моя дорогая Ганна, ты понесешь народу свет знаний. Я буду молиться за твои успехи. Спокойный граф любил эти цветы. Да, Юзеф. День добрый, пани. День добрый. Что нового, Матвеев? Все хорошо, пани. Кража вот только забавная сегодня ночью произошла. У новой дороги? где вчера святую поставили. Хлоп два мешка земли унес. Что? Что вы говорите? Два мешка земли унес? Да. Это тот самый хлоп, который не хотел, чтобы мы на его земле дорогу прокладывали. Матеуш, это хуже, чем воровство. Это хлопской бунт. Хлоп голову поднимает. Сегодня землю, а завтра он мое имение захочет взять. Я так не думаю в пани. Они слишком боится хлопов. Это у вас, простите, пани, навязчивые идеи. И фикс. Угу. Витаете в облаках, Матеуш? Кто украл? Какой это хлоп? Хамага Брыс. Мы с ним судились из-за дороги. Позвать его ко мне. Я хочу его видеть. Надо знать своих врагов. Так, по ней. ней работай. Земля меня любит, а ты зря по ней ходишь. Зря? А этот палац, по-твоему, не мой? И все эти вещи, по-твоему, тоже не мои? По-моему, не твои. Ты их нажила. А нет трудом заработала. О! Да ты философ. Не знаю. Я по правде. По правде? Да! Это страшно, Матеуш. Что делать? Ничего страшного, нет, парень. На хлопу нужно подать в суд. Мало. За кражу его присудят к тюрьме или к денежному штрафу. Штраф за хлопа внесу я. И он вам за это отработает год. ему с Именем Жечи посполитой польской окружной суд в раздоле постановил признать крестьянина деревни Лентовни Хамугабрысе виновным в сопротивлении власти при проведении комассации, выразившейся в краже земли графини Пшежинской, и в силу законов о защите собственности на основании статьи 163 пункта приговорил подсудимого Хаму Габры 48 лет, грамотного. Украинцев. Штрафу 130 злотых в пользу Жечи посполитой Польской. Высокий суд. Графиня Пшижинская была настолько великодушна, что уполномочила меня внести за этого хлопа штраф. с плентовым не вы ли будете пани новая учительница да я только что приехала прошу извинить старика меня за вами послали а я и не заметил прошу садиться прошу спасибо это прошу, паня, заметить, был один очень несчастный человек. Его надо жалеть, за него надо молиться Богу. Эй, хлоп, ты видел узбекиста, а? Здесь, пани Пастурковой, много народу встречается. Дорога людная. Не сердитесь, пани Пастурков, я же не знаю, кого вам нужно. Нам повстречался какой-то несчастный парень. Ну? Так он прямо поехал. Вот и пане видела. Правда, паня? Да. Он поехал туда. Прям много благодарен. Паня указала, куда скрылся государственный преступник. Да. Какой же это несчастный. Вы меня обманули, теперь я виновата перед Богом. Как смели вы сказать неправду людям, охраняющим закон? Неправду? А что же, пани, мне оставалось делать, если это был мой сын, мой Андреевич? Вы давно воздёг, пани, утепились. Прошу. Что ты вылупила глаза? Открой вид пане учительницы. Это моя батрачка, Марийка. Бестолковая девка. Прошу. Спасибо. Вот ваша комната. Не работает. Может, найдется мастер, почивит. Пошла. Паня не будет удивляться, если я попрошу за комнату вперед. Так уж у меня заведено. Пожалуйста. Десять злотых прошу, Пони. десять злотых. Ты что, хочешь, чтобы я опять записал твоему отцу штраф? Смотри, если я тебя еще увижу здесь. День добрый. Добрый день. Что нового в деревне, Матеуш? Говорят, приехала новая учительница, пани. Молодая? Я ее еще не видел, пани. Юзеф. Через час сходишь к новой учительнице и пригласишь ее в замок от моего имени. Слушаюсь, пани. Здравствуйте. Здравствуйте. О, пани, как надо любить искусство, чтобы собрать так много картин. О, и как много надо забот. Мой дед положил начало этой коллекции. Я и сама немного рисую. Мой учитель, ученик великого Матейка, говорит, что я подаю надежды. Хотите, я вам покажу свои работы? Похож. Вы знаете этого человека? Это мой кузен. Мы провели с ним все детство. Я очень люблю его. Это блестящий офицер. Мы познакомились с ним на курорте Магдалены в Карпатах. Однако, как все это неожиданно, Стефан мне никогда не говорил о вас. с ним редко стали видеться после того, как я пошла в учительницы. Почему же? Он не разделяет моих взглядов на роль учительницы в деревне. А вам нравится ваша деятельность? Мой путь труден, но перед Богом я поклялась отдать народу все свои силы и знания. Приобщать народ к великой польской культуре — высокая миссия, пани учительница. Но обилие знаний часто отвлекает хлопов от их обычных занятий. Это не ведет к добру. Так что будьте осторожны. Сегодня в лентовне праздник. Вам будет интересно посмотреть. Да, очень интересно. Я смогу увидеть сразу всех в лентовне. Благодарю вас. Ее деньги есть мы с долгами расплатимся смотри ведь все у нас описано все уже не наше ну а яков ему что а Якови говорит люблю марийку но а отец что знать говорит не хочу твоей марийки женисе на той какую я тебе нашел Марийка у Дубчака на три года вперед в долги влезла. Ты в петлю лезешь и нас, стариков, туда тянешь. А я думала, Марийка, что жить тебе легко. Такая ты веселая. Веселая. Так за улыбку пани у нас пока штраф не берут. Простите, Паня, я сейчас. Но... Старик слушать ничего не хочет, твердит свое. Руки у меня, Марийка, опускаются. Не могу против его воли идти. А ты не гнис, ты ему свою силу покажи. Не маленькой, возьми до иди. У матери будем жить. Не пропадем. Абы эта наука была для нас пожидким, то честным и вечным, как приказал Христу Пан наш. Амень. Садитесь. месяц, как мы занимаемся, а вас все меньше и меньше. Ну вот, где твоя соседка? Почему она не пришла? Нянчат ребенка, пани учительница. Мать Наполе ушла. Ну а твой сосед, почему он перестал ходить? У них, пани учительница, начали Лентер рыпать. Не ледись. Копай еще. Копай. Вот и набралось немного. Смотри, спросит, если кто. Говори, желуди собирай. Хорошо. Хозяюшка? Это ваш мальчик? Мой, пани, учительник. Почему же он сегодня не был в школе? Я, пани, он мне помогает. У нас семья большая, я одна не справляюсь. Значит, тебя родители в школу не пускают? Я сам, пани, не хочу. Меня прежняя ученица всегда в угол ставила и позволяла картинки в тетрадях рисовать. А ты рисовать любишь? Люблю. Хочешь, я тебя научу. Очень хочется, пани. Я постараюсь за тебя что-нибудь сделать. Только смотри, обязательно приходи в школу. Придешь? Приду. Что же вы здесь стоите, пани? Заходите в хату. Прошу вас, пани, прошу. Наголи наши гусы. Ото. Гусак. А. От что гусска. Да. На воле наши гуссы. Добрый день. Добрый день, пани учительница. Разве в школе девочка не могла бы научиться читать? А ведь... В школе, пани учительница, украинской грамоте не учат. Науки можно, по-моему, на любом языке учиться. Это по-вашему, пани учительница. А по-нашему, так другое выходит. По-нашему, так. Чужа овчина бедняка... Не греет. Вот поэтому у вас и бедность такая, что вы к культуре не тянетесь. Бедность? Это вы, пани, правильно говорите. Мой отец плохо жил. Соль есть, хлеба нету. Хлеб есть, соли нету. А я еще лучше живу. Ни хлеба, ни соли. Одна картошка дай та да, на панском поле. Я вот что хочу спросить вас, пани. Зачем вы детей наших калечите? Насильно их в поляку обращайте. Борить меня от этого сердца. Пани учительница, уйдите от греха. Слова... У меня грубие, не ученые. Я уйду, но вы должны посылать детей в школу, иначе вас оштрафуют. Я и других родителей хочу предупредить. Идите, Паня, идите. Я вам путь покажу. Разве можно так с человеком говорить? Она не виновата, ее закон сюда послал. Пусть правду знает. Это ей на пользу. Может, она и умная пани поймет, в чем хлопской горе. эти краски Да, Панеган. Заверните, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. До свидания. До свидания. Андрей! Андрей! А, Валя! Здравствуй, Валик. Пани Ганна, это наш сосед Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Пани Ганна купила мне краски и бумагу для рисования. Очень приятно узнать, пани учительница, что вы так внимательны к Валику. Мы с ним большие друзья. Однако вы совсем не заботитесь о том, чтобы ваши друзья могли брать с вас хороший пример. Я вам хочу ответить, пани. Разрешите вам предложить зайти вот в эту коверню, чтобы не стоять на улице? Нам пора домой. Ну, еще не так поздно. И потом я хотела угостить Валика. Прошу. Прошу. Паня учительница, вы помните встречу с велосипедистом? Да, помню. Его в тот день спас только Бог. Очевидно. Но не без вашей помощи. Отец мне все рассказал. Но с тех пор меня не подпускает к воротам даже самой захудалой конторы. Нельзя сказать, что польские законы были ко мне справедливы. Нарушитель законов никогда не может судить о них с хорошей точки зрения. Ваши законы не спасают даже вас самих, пани. А вы беретесь их писать для украинцев и учить по ним. Вы должны понять историческую миссию польской нации. Она объединяет высоким идеалом все народы нашего государства. У нас высокая культура. С нами великий Мицкевич. Мицкевич велик, как и Шевченко. Они сыны своих народов. И они презирали те идеалы, которые подсовывают нам сейчас. Вы не объединяете, а покоряете мой народ. Вы отнимаете у него родной язык. Стыдно, пани Анну. Вы, цивилизованный человек, не понимаете, что с таким положением украинцы никогда не примирятся. Они мечтают уже о других идеалах, о других порядках. Довольно. Хорошо видно? Да! Как я рада, что удалось все это достать. Это Африка, Египет. Там растут пальмы. Вместо лошадей там верблюды. А эти горы — пирамиды. Панеганна, так интересно, Ach, вот ты где а я ищу тебя по всей деревне а шла дом бестолковая девка что же вы-то пани разве хлопки здесь место прошу извинить пани учительница у пани наверное есть разрешение на вечерние занятия видите ли, официального разрешения у меня нет ну кому же придет в голову быть против этих дополнительных занятий, которые я решила проводить по своей инициативе? Тогда у пани должно быть разрушение на этот аппарат? А разве и на это нужно разрешение? Очень досадно, что пани не знает таких простых вещей. Мне придется прекратить это незаконное действие с вашей стороны. Вы не смеете этого делать. Я буду жаловаться. И сказал Ксенца, «Как милости Бог! Создав свет и человека, он сотворил для него прекрасную жену, сотворил лошадку, на которой мы ездим, он создал корову, которая дает молоко и масло, он создал солнце, которое светит и греет, он создал месяцы и звезды, которые так прекрасно светятся ночью, он создал воздух, которым мы дышим, без которого невозможна жизнь. И все это он создал для тебя, человечек. Но тогда поднялся хлоп и ответил к Синзу так. «Жена у меня уже старуха. Состарили ее холод и забота. Лошадку увели за налоги. Коровенку ты сам знаешь. Я продал, чтобы уплатить тебе же за похороны моего отца». Солнце только сушит мою и без того худую и песчаную землю. А луну и звезды я проклинаю зимними ночами, когда дети мои плачут от холода. А воздух... Воздух стал мне противен после того, как я узнал, что им дышит вместе со мной и казнократ, и палач, и обманщик. После этого... Ничего уже не мог сказать с Хлопу. Поглядел, поглядел он на Хлоп. Да и пошел к Войту жаловаться, что завелся в деревне бунтовщик. Ну и сказка. Локу Ксенза переспорил. Значит, победил Хлоп. Победил. у пани учительницы полиции аппарат отобрала. Учительница без разрешения детям картинки показывала. Не, не слыхал. Это вы у нас, пан Дубчак, впереди всех все знаете. А ведь и тебя, Василь, тоже народ собираться любит. А чего ж не собраться, если желание есть? От разговоров-то человек теплеет. Смотря... О чем говорить? А что, Василь, давно я хотел тебе дать заказ на посуду? Возьмешь? Что ж вы, пане, молча? Мне работа вот как нужна. Прошу в хату. Не помешай мне там кому? Что вы, пане Дубчак? Хорошему гостю всегда рады будем. Прошу в хату. Пани, учительница, там Андрей вас хочет видеть. Кто? Андрей, сын Василя. Андрей? Зачем он пришел? Что ему нужно? О нет, Фань, я же знаю, что делаю. Его увидит Дубчак. Дубчак? Дубчак уехал в город. А почему вы так испугались? Андрей честный человек. Я позову его. Здравствуйте. Вы меня забыли, а я вас помню. Вы мой бог, который спасает. Вы лицо официальное, живете, не нарушая закон, И никому не придет в голову. А моему отцу будут неприятности, если у него найдут эти книжки. Спрячьте, я у вас потом возьму их. Ужасный человек. Вы меня заставляете второй раз идти против моей совести. Ну, как вы живете? Проверяете детские диктанты? Можно? уже обращаетесь к начальству с протестом. Ура! Нарушаете законы. Вы ничего не понимаете. Я добиваюсь правды. У меня ведь тоже были когда-то свои розовые иллюзии. Надо быть, пане учительница, человеком с костями и мясом, чтобы понимать, что творится на свете. Но для этого нужна смелость. Анна, вы что-нибудь знаете о Ленине? А его смелость. Перестаньте. Здесь не место для споров. Я сейчас уйду. Ведь я вас теперь долго не увижу. Его не могут поймать? Нет, пани. Он удачливый парень. Войту. учительница. А, Добрый. Добрый день. Опять ваш сын перестал ходить в школу? Я вынуждена принять меры. Заплатите штраф. Вот. я тихо, иди, ты больше не нужен. Спасибо. от вас своей порции дождался. Это, пани, нам не диковинка. Мы скоро не только за болезнь, а за смерть свою штраф платить будем. Габрыс! Габрыс! Остановитесь! О чьей болезни вы говорите? Почему вы меня с утра не известили? Что с Валиком? Бредит он сейчас, пани учительница, вас все зовет. Его лихорадит. Малярии, наверное. Вот и пришла беда. Нужно что-то делать. Хина нужна. Доктор, поезжайте в город за доктором. Доктор без денег не поедет, пани учительница. Не теряйте же времени. Нужен доктор. Нет, не могу, пани. Ему 30 злот в карман сунуть, а мне корову со двора свести. Рука не поднимается. У меня еще дети есть. Не горячись, Хама. Паня у нас в деревне недавно. И еще не знает, что больница далеко. Что врач здесь два года не был. А за лекарством нужно в раздол ехать. Зачем вы здесь? Это безумие. Что же делать? где достать хину? У Дубчака есть аптечка. Но он не даст. У Дубчака? Даст. Не ходите к Дубчаку. Вам нельзя к нему. Лучше я сама. Я к Сензу пойду. У него должны быть лекарства. Ксенз может и не дать. А Дубчак? мне не откажет. Ты? Я. Образумился, значит, сам пришел, сам пришел. Только к тебе резонье было бы зайти. Ну да я сам тебя сведу. Марика, Марика, позови Антона! А он за хоростом пошел. Вы его сами послали. Да вы садитесь, пан Дубчак. Я ведь не панской крови, чтобы передо мной выстаиваться. Слышал я, что вы в Линтовне больше всего мной интересуетесь. Вот и пришел поговорить. Смотри, Андрей, меня пальцем тронешь. Твоему старику не сдобровать. А кто же знает, пан Дубчак? Люди не видели, как я входил. А если заметили, то смолчат. Словом добром вас никто не помянет. Что с вами? На вас лица нет, Пандубчак. Уж не лихорадит ли вас? Вот беда какая. Где вы тут лекарства держите? Хилы вам принять следует. Достали лекарства. Вот, порошок. Пожалуйста. Пан Дубчак был так любезен, что даже сам пообещал навестить больного. Уходите из деревни. Не волнуйте меня. Я не хочу, чтобы вас схватила полиция. У вас доброе сердце. Господь простит вам ваши грехи. Панеган. Уходите. Ой. Андрей? Я, Марийка. Посмотри-ка, милая, как бы дубчак не проснулся. Посмотрю. Пани Ганна. Зачем вы вернулись? Я же просила вас. Пани Хан, я вернулся. Я вернулся за книжками. У меня нет их? Вы их уничтожили, я знала это. Зачем же вы пришли тогда? Я хотел вас видеть. Безумный человек, вы погубите себя и меня. Нас услышат. Панеган. Молчите, отойдите от дома. Я выйду к вам. Вот, пани Анна, все в этой стране направлено к тому, чтобы образовать пропасть между людьми. Люди разной веры даже не могут любить друг друга. Ну вот допустим, что мы любим друг друга. Это неправда. Это правда. Разве вы не видите, какая сила заставила меня вернуться, заставила искать встречи с вами? Я люблю вас. Ради Бога, прошу вас, это невозможно. Анна. Разве можно обмануть сердце? Я теперь не смогу не бывать в принтовым. Вы больше не появитесь там. Я запрещаю вам. Вы не должны играть с огнем. Вас арестуют. Тогда вы должны бывать в городе. Я прошу вас. Я должен вас видеть. Нет, я не могу. Я не должна. Это погубит меня. хватит еще три дня нам попотеть и квиты пять дней отмахали потрясло ты злоты в день да семья внес вот тебе и весь долг списан не тогда письхома смотри у пани свой расход панить свой расчет, а у меня простой счет. Сколько он работал, столько и записывай. Вот, сейчас пойду и проверю, что мне там управляющий поставил. Пойдем. Тай до тої дівчини, що хороша на виду, Дай до тої дівчини, що на виду, хороша я дівчина, хорошого стану, а хто з тебе любить, буде, як я перестану, а хто з тебе любить бути, як я перестану, побреду, побреду, по коліна в лоботу побреду. Добрый день. День добрый. Ну чего? Я насчет недоимки. Хотел узнать... Ну? Сейчас посмотрим. Пять злотых. За что? А чтобы вовремя платил. Ты в прошлом месяце платить опоздал. Свою долю не внес. Или забыл? Так вот это процентики, процентики набежали. Чтобы не опаздывал. Сгубят тебя эти процентики. То что же ты выходишь? Да так я и до самой смерти платить буду. До смерти и будешь платить. Вы, может быть, смерти моей ждете? Кто чужой смерти ждет, тот скорее свою найдет. Хомат, что ты? О, Идем здесь. Идем сюда. Пани. Можно к вам? Войди, войди. Пань! Что случилось, Марийка? Бросил меня Яков. Жедет его отец на другой. Настоял на своем. И их душит. А, что придумать, парень? А, не хочу я Якова отдавать. Убью я ее. Марийка, сумасбродка ты моя. Разве этим спасешь Якова? Belgitowicz stan, Wszystko na drugą Żenie. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Podajemy wiadomości dziennika wieczornego. Dzisiaj o godzinie 8 rano jego królewska mość, Jerzy VI, król Anglii, przyjął ambasadora polskiego w Londynie raczyńskiego i jeszcze raz zapewnił go, że Anglia w każdej chwili da zbrojną pomoc Polsce, żądając zwrotu Gdańska. Miasto Gdańsk nigdy nie dostanie się w ręce niemieckie. Jesteśmy gotowi w każdej chwili odeprzeć atak wroga i nawet sami, bez pomocy naszych sojuszników Anglii i Francji, zetrzeć Pani na wrogą niemiecką. Ja znaję. Lecz my Gdańska nie oddamy. Żołnierz nasz mocno dzierży broń w swym ręku i kiedy zajdzie potrzeba, na rozkaz naczelnego wodza armia polska pójdzie na Wrocław Królewiec, Аж до самого Берлина. Здесь есть рейхсендер Берлин и все присоединенные сети. Nachrichtenbüro, сообщает немецкое новостное утром были найдены два трупа немецких Оба убиты. Ваше мнение, Матеуш? Да. Нехорошо. Мы на Больших событий. Мама, мама, нет у меня счастья. Не говори так. Ох. Ты еще молодая. К тебе еще может прийти счастье. Ох. Яков! Яков! Пришел все-таки родной! Ко мне пришел. Марийка. Войту бумага пришла. Утром всех парней велено в город направить. Мобилизация объявлена. Мобилизация? Так. <Слышко> Садитесь, В защите все долги до одного гроша. Если будет нужно... Вызывайте судебных исполнителей. Назначайте торги. Время очень напряженное, пани. Опасно. Вызывайте полицию. Все переводите в деньги. Дело плохо, если стариков стали брать. Какой же ты старик? Смотри, какой гусак. Э. Будешь тут за меня хозяином, когда продашь теленка, отдай долг Василю, выкупаете с огорода картошку, заройте за хату, там песок, ей сухо будет. Ну, заборку чини. Хорошо, Хума, все сделай. Будьте здоровы. Счастливого пути. Будь здоров. Никогда не видела у нас таких самолетов. Часы простые, деревянные, стоимостью два злотых. Раз! Часы простые, деревянные, стоимостью два злотых. Деревянные стоимостью два злотых. Раз. 2 злотых 10 грошей. Два злотых 10 грошей. Раз. Два. Три. Продано. Юбка шерстяная стоимостью 9 злотых. Раз. Целый год я работала, чтобы сделать это плат. Деревянные, подержанные, 50 грошей. Раз, два, три, продано. За ней осталось еще 18 злотых. дайте у нее больше нечего взять. А корова? Так корова стоит 100 злотых. М? Берите корову. Комендант, дайте приказ привести корову. Что здесь происходит? Пани Янина, вы знаете, что там делается? Там у людей последние отнимают! Успокойтесь! Пани Янина, это в вашей власти! Вы можете остановить! Я умоляю вас! А мне непонятно ваше волнение. Можно подумать, что вы из числа тех, кто не одобряет существующий порядок. А вы! Вы обираете до нитки несчастных людей! Юза! Отворяйте! Полиция! Эй, кто там есть? Давай дверь! Давай корову! Не дам! Отведи, баба! Не дам! Бери корову. Отходи, Бавал. Не дам корову. что ли слезай-ка давай мы тут пошли правед а вы прыгай сюда слишком дороги скоротеночка тывали то самые станции эшелоны стоят все пути заняты что черт его стоишь и вот мы совершили 20 километровые поход почти не слезай с коней Нет. Я узнал, что это ваш замок, и я позволил себе заехать к вам, чтобы передохнуть. Пожалуйста. Да. Думали ли мы с вами, графиня, на курорте в Карпатах, что через год встретимся при таких грустных обстоятельствах? По-моему... Вы не сопротивлялись до конца. Паня, вам простительно так говорить только потому, что вы женщина. Стефан, честь польского офицера прежде всего. Знаете ли, пани Янина, я столько видел за эти дни, что теперь мне смешно, когда мне говорят о чести. Я видел на второй день войны, как наши кумиры уже беспокоились о своих чемоданах. Что это я вас спрашиваю, парень? Честь? Здрасьте. Здравствуйте. Я помню вас. Вы были в тот раз с мальчиком. Да. Пожалуйста. Меня просили передать. Знаете, кто? Да. Вы его сейчас не увидите. Не пугайтесь. Его взяла полиция. У многих хватает в городе. Арестовали? А я так хотела его видеть. Не волнуйтесь, Пани, он в бригитской тюрьме сидит. Знаете, на улице Казимира. Его освободят. Вы ведь знаете, сюда идут. Кто? Сюда идет Красная Армия. Это все говорят. Красная Армия? Русские? Я не знала этого. Так вы говорите, его освободят. Так. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Стефан! Стефан! Кажется, случилось самое страшное. Говорит Молотов. Ввиду всего этого правительство Советского Союза вручило сегодня утром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 Не трожь. Отойди! Та селян Захидной Украины, дорогие брати и сестры. Командарм Першого рангу Семен Тимошенко. Ишь ты, какое дело? Домой? Домой. Домой надо домой. подаваться. домой. Такие а а, как вы погубили борщу. Не такие как вы, а такие как вы погубили Башу. Вам все было право! А теперь, вы думаете, ваши деревни будут вас защищать! Надо сжечь! Сжечь! Сжечь деревню! Не оставить камня на камне! Стефан, вы должны это сделать! Я умоляю вас! Ну! Эй! Эй! Эй! Ей! Ну! Ну! Эй! победили, Эй! Шама, догоняй, панель, поезжай на горбы, а там на перерез. А ты ее переймешь. Пожалуйста, Вераешь, Испания. а кого ж мы судить будем? Дружишь. А ну, власть, воронет чертово! Судить вас будет вся деревня. Это будет страшный и самый справедливый суд. Власть! Люди! Свершилась великая правда! Мы долго ждали ее! Терпели! Люди! Великий советский народ несет нам эту правду. Ветер с востока идет. Данемся же нашим братьям по нашей любви, нашей дружбе. Данемся люди.